Здравствуйте, меня зовут Владимир, с вами канал группы компании ТСС Как вы знаете, группа компании ТСС является официальным поставщиком электростанции Mitsubishi на территории России До недавнего времени станции Mitsubishi были представлены только большими мощностями, до 2 мегаватт Но совсем недавно в нашей линейке появились станции малой мощности 12, 16, 24 и 32 киловатта Это станции серии премиум, они предназначены для основной работы Сердцем данной станции является надежный японский двигатель Mitsubishi в паре с генератором лин. Основными плюсами станции является простота конструкции, так как использован рядный ТНВД, низкий уровень шума, который составляет 87 дБ на 7 метрах, а также возможность запуска при низких температурах за счет того, что в конструкции есть свечи накаливания. Данная станция представлена у нас в четырех исполнениях: открытое исполнение, погодозащитный кожу, шумозащитный кожу, а также контейнерное исполнение. Помимо этого можно заказать саму станцию как однофазную, так и трехфазную. Наработка до капитального ремонта составляет 25 тысяч моточасов. На сегодня это все. С вами был канал группы компании ТСС. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока!